Так, снова всем привет, мы играем в игру фосмофобия, сложность, безумие Джеймс Смит, ЭМП, сфотографировать датчик движения Задание, в принципе, легкие, как всегда Мы идем Бежим, так скажем, сразу в дом Залетаем, открываем, ключики берем слушаем должен что-то где-то потрогать Ой. никогда не смотрел что здесь написано Ладно. отлично у нас есть нычка это замечательно Так, ну здесь ничего нету. Точнее, я имею в виду кости. А, короче, вообще надо поставить себе, наверное, все-таки одну проклятую вещь, чтобы было хоть немножко поинтереснее играть. Ага, тут дверь открыта. Сейчас просто походим. Оба она. Слышу дверь. Слышу дверь. Вот она. Нет, следа, да? оп, оп, оп, оп с этой стороны. Может ты с этой стороны потрогал? Ага, ну, короче. А, он этот, что? Ты какую дверь потрогал? Ладно, плевать. Примерное местоположение мы нашли. Пробуем Сейчас так нет это мне не надо пока что Возьми Термометр Термометр и все Так сейчас получается мы смотрим Его комнату температуру примерно Мы знаем где он находится А либо это коридорный призрак Он находится здесь Либо это Кухонный призрак и он находится здесь Ага Либо это призрак который любит покушать И он находится в столовой Да тупо вайп призрака нет да нет нет да короче непонятно пока что но 4 градуса в целом блин может быть все-таки он здесь любит стираться может любит в гараже сидеть ну ладно он похоже здесь находится поэтому мы наверное Здесь оборудование быстренько сейчас расставим. Может быть, он что-нибудь нам даст. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты, ты молодой, ты старый. Ты молодой, ты молодой, ты молодой. Ты молодой, ты молодой, ты молодой. А ты молодой, а ты где? А ты где? А ты где? А ты где? А ты тут? А ты где? А ты где? Серьезно? Я тебя достал? А, нет. Маскал, я здесь? Или что? Так, радиоприемник. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Так, ну все, тогда получается мы сейчас сразу быстренько... Ну, много кого сейчас можем вычеркнуть. Но если это диагент, то мне крышка. Ладно, сейчас пойдем за... сходим за солью. За фотиком. И зачем? А, и надо еще посмотреть все-таки призрачный огонек. Он а, ну, же за камерой, да. Так, получается соль. Фотик. И идем смотреть. Если там призрачный огонек сейчас появляется, мы такие сразу. Это мимик. Если же его там нету. А призрачный огонек был, 100%, я увидел, вау, это мимик, блин, давайте посмотрим, кого копирует этот мимик Так, в принципе, что у нас по заданию, кстати, М -м -м. сфотографировать датчик движения, хорошо, сфотографировать, ну, я не знаю, кто это может быть у нас Датчик движения мы сейчас там поставим Получается Сфотографировать я не уверен Но буду держать в руках просто фотик Датчик движения мы поставим Ну возьму фотик просто в руку Мало ли друг, сейчас такой Решит показать себя Сейчас закину датчик движения туда Не знаю зачем я взял еще один фонарик Ну ладно Помним что у нас в гараже есть нычечка ну, как-нибудь сюда, может быть. Пройдешь? Ты не пройдешь. Вот здесь точно пройдет. О, кстати. Кстати, этот призрак. Я же еще насыпал нет. А, да. А, две. Вот еще. Что, ход? А, так у меня нету ничего. Блин. Это мимик, который копировал, наверное, демона какого-то. Какая-то быстрая фото получилась. А я такой уб убегаю, фотку его. Я сфоткал его? Сфоткал, сфоткал? Нет, не увидел. Ну, такой вот у нас мимик получился. Не знаю, кого он копировал Возьми. на самом деле. Потом такой вот краткий мимик.